Невеста ТВ представляет Это рубрика «Реванш» на канале Невеста ТВ. Меня зовут Александр Рева. И прогуливаясь по Крокус Сити Мол, я встретил основателей бренда «Чигинцев Продакшн» Валерия Чигинцева и его сына производителя видеопродукта и кликмейкера Никиты Черенцева. Ребята, здравствуйте, приятно здесь вас было встретить. Вы, я так понимаю, ждете клиентов? Да, Саш, привет. Мы ждем наших новобрачных, наших молодоженов на своей любимой площадке здесь в ресторане Fusion. И если ты не против, мы и пообщаемся, и заодно будем еще... да, поработаем чуть-чуть. Да, и, и а, основной деятельностью бренда Chigin's Production является производство видеоконтента. И первый вопрос в лоб. В чем ваша фишка? Ну, во-первых, мы приезжаем на встречу в одинаковых английских костюмах. Это наш такой корпоративный стайл. Открываем ноутбуки. И делаем предложение, от которого просто невозможно отказаться. Ну что, поработаем, пообщаемся? И поработаем, и пообщаемся. Отлично. На самом деле, когда я начинаю общаться с клиентом, с клиентами, в этот момент, то есть я, я говорю о сценарии, и в этот момент Никита параллельно демонстрирует ту или иную деталь, ту или иную зарисовку. Ну, просто понимаю, что у людей клиповое сознание, им не нужно что-то объяснять на пальцах, они должны видеть реальную картинку. Я особенно за последнее время не скрываю такого момента, что порядка 30-40% процентов моей программы состоит именно из видеоконтента. И клиентам, ты знаешь, это безусловно нравится, потому что мы делаем сугубо это все индивидуально, и это работает. Знаешь почему? Почему? А потому что люди хотят видеть себя на экране. И нам, как производителям вот э, такого рода видеопродуктов, э, конечно же, позволяет широко мыслить, э, все больше двигаться в сторону плотных взаимосвязи ведущего с видеоконтентом. Э, иными словами, мы движемся в сторону улучшения видеопродуктов, ну, а если совсем глобально, то, конечно же, стремимся к развитию частного и корпоративного кино. Кто является вашими клиентами кто герой ваших фильмов репортажей сюжетов Ну это прежде всего обычные люди совсем не актеры и между прочим может быть нам так везет с нашими любимыми клиентами с нашими героями давай их так назовем потому как у них своеобразные интересные жизненные истории и в кадре они смотрятся абсолютно органично. Если даже когда-то мы просим их чуть-чуть где-то подыграть, то, поверь, даже играют они абсолютно по-настоящему. Им хочется верить, и иногда, даже когда я участвую в съемочном процессе в качестве постановщика, я кричу «Верю! Верю! Верю! Верю!». И действительно, мы очень много снимаем для наших программ, Независимо, что это, love story, короткометражка, документалка, какой-нибудь душевный репортаж или обычное интервью вот это все с, за последние ну наверное два года стало пользоваться огромной популярностью и, и в этом плане как бы на востребованность грех жаловаться так скажем да но а видеофишки они вообще заслуживают если мы говорим о производстве видеопродуктов вообще заслуживают отдельного выпуска хотя вот на своих индивидуальных мастер-классах я очень много рассказываю об этом очень много материала своим слушателям даю об этом. Этом. и э, на самом деле говорю я готов говорить об этом э, часами но ну, понятное дело что мы этим материалом э, я делюсь на тренингах но мы это по понятным причинам не выставляем не выкладываем э, в сеть э, вот никита как раз занимается именно производством видеопродуктов к чему может быть еще э, не совсем э, готовы люди да то есть что такое видеопродукты, все ведь как как как принято мыслить было то есть есть видеооператор он снимает свадьбу условно говоря все как бы и понятно но вот за два года на существование нашей компании мы действительно донесли миру такую вещь что не просто видеоператор, который потом смонтирует фильм, а все-таки есть еще такой человек, который занимается именно производством видеопродуктов. Вот, Никита, можешь... Такое да. развитие понятия видеографа, да? Потому что раньше был просто видеоператор, да, да, да, да. Человек-штатив для камеры. Потом было развитие как бы видеографию, то есть человек, который как бы фотограф, да, ну, с видео связан, рисует видео. А теперь, я думаю, это дальнейшее развитие это контент мейкер ну вот да? мы это направление как раз и продвигаем и ну, вот, к слову даже об этих продуктах да то есть звучит да продукт что-то такое Его магазин сметанят, да может. да да ну как бы это не банально звучало но это есть именно так да то есть люди приходят они выбирают там молоко хлеб в магазине да берут покупают также они приходят допустим к нам Говорят, нам надо это, это и это. То есть это отдельная история, это, как вот сказал отец, отдельный выпуск для именно рассмотрения этого вопроса видеопродуктов в целом. Да, то есть мы предлагаем некую линейку, да. То есть человек смотрит так love story классно нам это нравится там допустим виджейнг кстати еще не даже немногие организаторы до конца понимают что, зачем нужен виджей ну будет мальчик техник который нажмет кнопку и будут цветочки на экране и достаточно на самом деле из всего этого мы делаем действительно самый настоящий продукт, где прописываются хэштеги, баннеры, баннеры, заставки. логотипы, заставки. Это не считая производства, скажем, там, о чем я и говорил, роликов, love story рубрик, музыкальных, клип. музыкальных клипов. То есть это, ну, можно так по большому счету и сказать, это целая линейка видеопродуктов, когда наш клиент да, скоро уже подъедут когда наш клиент может посмотреть и сказать да классно я хочу вот такой музыкальный клип я хочу чтобы у меня был хороший красивый контент как видеодекорации на экране это действительно смотрится и самое приятное что действительно люди хотят видеть себя на экране ведущий приехал уехал а то что делает видеограф то что делает как ты сказал контент мейкер да на остается на всю жизнь ну то есть это уже это уже история это некая уже семейная ценность это некая реликвия которой человек будет гордиться дорожить ею и так далее но ну, это действительно его история и вот над всем этим мы работаем при всем при этом когда мы когда нас заказывают как бы команду под ключ то клиент на выходе получает то есть огромное количество ссылок, там и обработанные фотографии, там а, отдельные интервью, лавстори. если мы говорим о свадьбах сейчас в данный момент. А, это могут быть и рубрики, и поздравления, и видеоприколы, и, и музыкальные клипы, и все-все-все-все-все-все вместе взятое. То действительно люди понимают, вот оно счастье. Вот оно счастье, вот оно настоящее шоу, которое делает, ну, в принципе, огромная команда. — Почему именно акцент сделан на видео? — Ну, вообще, Чигинцев Продакшн» — это же не только видео, не только там ведущий и в связке с видеоконтентом, это и наш музыкальный продакшн, который появился у нас совсем недавно, это и полиграфии, и сувенирка, эти же мастер-классы, они тоже проходят под эгидой Чигинцев Продакшн». Это, знаешь, такая упаковка, некий супермаркет. Вот с чем можно сравнить, например, проведение праздника, проведение свадьбы в частности, да? Вот, на мой взгляд, это покупка дорогого автомобиля. Ну, по-моему, да, вот тут Никита даже такой пример приводит из Love Story, который он снимал, который он монтировал. Действительно, это ведь так и есть. Человек, покупая, допустим, дорогой автомобиль, Прежде всего, что хотел бы? Хорошую упакованную тачку. Да? Чтобы там и доводчики были, и сиденья с подогревами, и бортовая панель крутая, мощный сабвуфер. То есть не трудно догадаться, в принципе, да, о каком как бы, классе автомобиля идет речь. Вот. И, безусловно, в нашем случае это олицетворение такого стиля, чтобы все было упаковано. Понятное дело, что там, ведущий может э, завоевать э, там, своей харизмой, но когда он еще и упакован, там, я не знаю, индивидуальными саундтреками, да, которые пишет, вот, допустим, мой музыкальный продакшн, когда он о, упакован видеоконтентом классным, например, э, это только усиливает э, личность ведущего, э, привлекает все больше внимания, и можно вот в этом случае, конечно, уже не беспокоиться э, на предмет э, узнаваемости, ну и востребованности в частности. Да, и как э, говорят в маркетинге, добавляет э, дополнительную ценность в глазах клиента. А, а потому что клиент, клиент верит, понимаешь? То есть это же не просто, как в самом начале нашего с тобой интервью мы говорили, что вот мы приезжаем, я говорю что-то по сценарию, а Никита тут же э, это все иллюстрирует, демонстрирует, показывает. И человек просто видит реальную, действительно видит реальную картинку, что вот, у него будет точно так же, только вот в таком ключе, в таком или в таком. Человек говорит, о, вот это мне ближе, например, да. Этот продукт я не беру. В этом тоже, наверное, есть наша маленькая фишка, да, когда человек действительно приходит в эдакий супермаркет и такой выбирает, классно, вот продукт, вот продукт, классно, фишка, идея, вот тут с музыкой соединено, вот, вот направление классно, вот это нам надо, это вообще нам близко. То есть и э, человек просто выбирает, э, ну да, выбор, что ему э, нужно. Выбора, даем, даем некий да, да, э, репертуарный спектр. валера а как э, все-таки вот э, видеопродакшн работает в сфере э, свадебной индустрии? О, ты знаешь, очень круто. Круто работает. Во-первых, много свадеб, и мы вот даже в данный момент ведем большую работу. Вот Никита, например, со своими ребятами ездит, уже снимают э, love story, репортажи, пишут музыкальные клипы, э, то, что будет ну, монтироваться в определенный э, период, перед, э, в предсвадебный, скажем так, период. Э, вот звукорежиссер, например, уже пишет э, саундтреки для нескольких свадеб придумывать джинглы все различные. Потому что, вот, допустим, у Никиты есть фишка, когда молодожены появляются в зале не просто под фанфары, как это раньше было, да, чтобы на экране появилась интро с их фотографиями, с убойной музыкой, записанной в нашем продакшене, музыкальном, кстати. И вот это действительно очень работает, это дает определенный эффект. Диджей, например, он уже компонует папки под каждое число, под, под, под каждую свадьбу. Вот это ну, как раз и есть вот такой индивидуальный подход. И Люди, клиенты, женихи, невесты, они, они все это видят, они все это чувствуют, что к ним действительно относятся, ну, во-первых, открыто, да, во-вторых, э -э, с широким спектром предложений, и они понимают, что этот праздник для них будет создаваться более чем индивидуально. И, и они не жалеют, естественно, информации, да, своих пожеланий и так далее, и так далее. И наша задача вот это все подхватить и сделать так, как они хотят. И поэтому и во, во все это производство действительно вовлечено э, огромное количество людей. То есть, ну, это вот моя команда, наша команда. Э, хотя, вот просто даже для наших клиентов, для будущих женихов и невест, скажу, что цена... Несмотря на то, что, допустим, в подготовительный процесс втянута большая команда, цена за ведущего, за ведущего, плюс продакшн, совершенно адекватная. Ну, как за хороший автомобиль, да? Ну, ну да. Да. Конечно, хорошие автомобили бывают разной ценовой категории, ну, тут как бы уже о вкусах не спорят, но во всяком, случае, во всяком случае, то, что мы делаем и то, что мы готовим, независимо за какие-то малые или средние, или очень большие деньги, в любом случае, на даже каждый ценовой сегмент, у нас, опять же, вернемся к началу нашего интервью, у нас всегда найдутся предложения. Да, ну это красивая обертка для красивого мероприятия. Самое, самое приятное, что это все реально. То есть это не просто обертка, развернул конфету, она невкусная. Наоборот, то есть клиент сам может все это попробовать элементарно поучаствовать в съемках элементарно записаться в студии там я не знаю там сделать там женихи невесты могут делать себе подарки мы можем пообщаться с их друзьями записать я не знаю все различные советы секреты сюрпризы все что угодно как бы да и и люди понимают что свадьба у нас еще только через три месяца а с ними уже ведется работа какие планы на будущее Планы большие, планы грандиозные, я бы даже сказал амбициозные, тем более, что действительно команда очень большая, мы все развиваемся, все участники нашей команды нацелены только на развитие. Только на производство качественных продуктов, на качественное воплощение прежде всего. Что еще хочется сказать? Ну, во-первых, хочется поблагодарить тебя за интервью, за то, что всегда э, с тобой очень приятно общаться и э, откликаешься. Мы даже тут совсем недавно с тобой работали вместе. На самом деле огромное спасибо. Э, рекомендую, что Ведущим объединяться, я как ведущий просто говорю, да, объединяться с диджеями и, конечно же, объединяться с видеографами, с монтажерами. То есть создавать вот такие маленькие команды, пускай для начала маленькие, не такая огромная, как сейчас у нас, и, естественно, создавать вот такие совместные продукты, и организаторам, агентствам это очень будет интересно и выгодно работать, когда вот, вот эти тандемы будут прогрессировать, будут создаваться, прогрессировать, развиваться и реализовывать действительно очень порой и какие-то невероятные проекты. От этого будет счастье только всем. Ну и мы в надежде, мы, Чигинцев Продакшн, в частности, поработать с Невестой ТВ, с тобой в частности, и совместно что-нибудь еще и сделать. Ребята, приятно вас было здесь встретить, пообщаться. Желаю вам еще больше интересных фишек и интересных клиентов. Спасибо, Саш. С вами была рубрика «Реванш» на канале Невеста ТВ. Я Александр Рева. Всего вам доброго.